жирная муравьи, Левиафана. Железные. Поехали! Привет. Поехали! Это будет теперь нам показывать мир Левиафана, получается. Как там все устроено Какого? обустроено? Основного? основного либо брата? Ну, основного. Они-то а он из этого мира полюбас. Ну, что, он лес какой-то, плиточка, вроде все такое дружелюбненькое. Не то что там огненное пекло. Доктор врач. Ну, давайте же этого доктора врача. Добивайся. Он же вроде смылся прошлой серии, нет? Ну, да, мне тоже так казалось. Снова дерется. Катапультировался и свалил. Ну да. А, это показывает, что было параллельно. Они когда стрелялись, короче, разбудили каких-то чудиков. Каких-то каких каких собачек. Они как же... насекомые. Не, они, на насекомых. Ну, вот он катапультировался. Слушай, может, его муравьи сожрали? А, вот он как выглядит. Да. Француз какой-то. О, так тут уже не один танк попал. смотри ка ты прятался. Это вот эти вот штуки уничтожили те танки, которые мертвые лежат. Возможно. М -м -м. Они огромные. Ну да, они, они, вообще, не... они еще быстрые, еще так. Мне кажется, ножки их слабое место, надо по ногам стрелять. И их можно разбить только что они вот такие вертки ну, что-то вообще на изи ну да Но их много у нее пушек тоже много а снарядов-то может быть и немного нормально Ой. О -о -о -о -о! они со всех сторон пошли Слабое место. Так а что делать -то? Надо его подвачок себе защищать, закрыть. А нет, надо по-быстрому себя стрелять и все. такая у них может тут бесконечное множество. Они в земельке сидят и все. О, он просто давит их. Они уже на него прям запрыгивают. Вот, правильно сделал. К себе подвязал на буксир. А, вот он как спереди выглядит, прикинь Такого... Мне почему напоминает какого-то усатого дядьку Лицо как будто с глазами, это усики mm -hmm. На Лукашенко похоже Ой, смотри, его уже вообще конкретно травмировали Ну да, стреляют со все стороны <гас> О, Портал! О, это Морок! И он вырубился, походу потерял сознание морок помог, ну. А Морок по глаз положил его туда, когда да, заметил. Да, да, да, он такой типа, что слушай, может, да. не понадобится он. Морок такой непростой чувачок. Я, Видишь, думаю, не так я думаю, что морок хочет его поработить себе. Мне стопудово. кажется, он... О, ну-ка куда-то свалил итальянские ученые. Просто свалил. Просто свалил. Я думаю, что не то, чтобы хочет поработить, скорее, ну, он, наверное, больше хочет у всех союзники. Не то, что там загипнотизировать как-то. Он может загипнотизировать, но может даже с ним не разговаривать. Понимаешь? Для Я этого. думаю, он хочет просто убедить его. Да, вот он хочет как бы упетить, какие-то доводы привести, чтобы он был ему союзником. Да, типа, воле. может хочет обмануть, что типа, давай мы вместе против Левиафана объединимся, убьем его. Ну да, против Левиафана нужно объединяться, да, ну типа, а что в против итоге? общего врага. Ну, он... А в итоге он обманет и себе там заберет всю власть. Так он хочет Левиафана уничтожить, и в итоге забрать власть. Да. Возможно, возможно, Это возможно. наше предположение, да -да -да. если у вас есть предположение, пишите. И пока.